<связи> вот, ребят, наша крыша. Спокойно, ребят, Все можно решить. Че ты гад, не сказал, что у тебя крыши? <связи> <связи> Ладно, шутим. Все, нет у тебя больше крыши. <связи> <связи> а я тебе говорил, подписчик. Я тебе, блядь, говорил подпишись, а ты не подписался.